Инструкцию как нужно пить лекарства. Как надо рукой гладить? Вот так? Или вот так? Или вот так? Как нужно гладить? Как ты хочешь? Вот так? Да! <сосы> <сосы> <сосы> Что другой рукой надо делать? Воткнуть <сосы> нос, да? Давай. Ай! Что? Лед еще принести? А, Все. Нажали нос, да? <сил> <сил> давай. Вот так. Всё, давай. Вот так, чтобы дышать, но не нюхать. И вот так вот рукой глади. Пальчик мешай. Нароки. Пальцем. Пальцы повод. Не понял. давай, пей. Пальцы повод. Ну, пони, давай, пей. Пей. Ай, пей. ай. Ай. Ой, ой, ой. Давай, пей. Давай. Запивай.